Всем привет! Вы на канале Science TV. Сегодня вы узнаете, что такое созвездие, откуда произошли такие названия и, конечно же, что такое Южный Крест. Перед началом просмотра данного видео я хотел бы выразить огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживает. И после просмотра данного видео, пожалуйста, поставьте лайк или же дизлайк. А теперь без лишних слов, давайте начнем. Всем приятного просмотра. Номер один. Для начала давайте выясним, что такое созвездие, наблюдая звезды. Вы, вероятно, замечали, что они образуют знакомые нам буквы, треугольники и квадраты. С давних пор в различных частях света человек давал именно таким группам звезд. В переводе с латыни созвездие означает группа звезд. Современные названия созвездий пришли к нам от древних римлян, а к ним из Древней Греции, часть сведений о звездах древние греки позаимствовали у жителей Вавилона. В Вавилоне таким группам звезд присваивались названия животных, имена известных королей, героев различных мифов. Чуть попозже древние греки заменили многие названия, данные в Вавилоне на свои, используя имена своих героев, к примеру Киркулеса, Ориона и конечно же Персея. Древний Рим внес свои изменения. В наши дни мы используем старые наименования, но не всегда просто вообразить те образы, которые стоят за названиями. Например, созвездия Орла, Малой и Большой медведицы, созвездие Весов. Все эти созвездия не очень соответствуют своим именам. Примерно в 150 году нашей эры известный астроном Птолемей отметил. 48 созвездий, которые были ему известны. Данный список не включал созвездий всего звездного неба. Имелось очень много пропусков, поэтому позднее астрономы расширили перечень созвездий, составленный Птолемеем. Некоторые из этих последних созвездий носят названия научных инструментов, к примеру, секстант, компас и совсем недавно появившийся микроскоп. Сегодня астрономам известно 88 созвездий звездного неба. Созвездие занимает определенный участок неба. Это означает, что каждая звезда располагается в своем созвездии, так же как каждый город в Соединенных Штатах, к примеру, располагается в определенном штате. В свое время границы созвездий были непостоянными, зачастую изломанными. В 1928 году астрономы решили спрямить их так, чтобы границы созвездий образовали только прямые линии. А теперь нам пора узнать, откуда произошли названия созвездий, почему именно данная группа звезд получила у наших далеких предков такие названия, как Телец, Орел, Водолей или Орион. Вопросы эти становятся еще загадочнее когда мы пытаемся сравнить название созвездий у разных народов. Ведь поразительно, что одну и ту же группу звезд назвали медведицей и древние Илины, так и индейцы Северной Америки. Изучая и сравнивая астрономические знания разных народов, мы как бы смотрим на небо их глазами и понемногу начинаем понимать, как они думали, как представляли себе мир, чем жили что чтили и ценили превыше всего. Родиной астрономии обычно называют Древний Египет. Древние египтяне связывали разливы Нила первым восхождением на фоне утренней зари самой яркой звезды Сириуса. Наблюдение за движениями небесных сил – это является началом астрономических знаний, которые помогли созданию календаря. Ученые предполагают, что он появился в Древнем Египте около 6000 лет назад. Счет дней там шел по 10 дневкам, в конце года добавлялось еще 5 дней. Составляя календарь, египтяне изображали созвездия в виде богов, животных, предметов, а сами звезды были лишь астрономическим фоном. А теперь настало время выяснить, что такое Южный Крест. К югу от экватора на небе видны 4 звезды образующую фигуру, похожую на крест. Это так называемый Южный Крест, он указывает направление и помогает путешественникам ориентироваться ночью. Как мы уже ранее сказали, Южный Крест относится к созвездиям, которые видны только в Южном полушарии. Примерно ту же роль в Северном полушарии играет созвездие Малой Медведицы, а ведь действительно Оба расположены на оси север-юг земного шара и почти неподвижны. Именно поэтому они всегда показывают только одно направление. Полярная звезда в Малой Медведице показывает направление север, а квартет со стороны Южного Креста показывает направление юга. Всем-всем спасибо за то, что досмотрели данное видео до конца. Не забывайте подписываться на данный канал, для того чтобы не пропускать такие полезные видео, а вот еще полезные видео для вашего просмотра. До скорых встреч, друзья!